Ну вот тут небольшой сколиозик здесь все беспокоит в основном, да? да? О, а тут один ну, позвонок вообще вылетел. Лево. Вот тут не больно? Не. Такие легкие тесты. Просто как бы общая усталость, да? Угу. Без... Ну это тоже вот второй, То есть, третий. Меня и голова болит. Голова? Угу. Да, да. Вот из-за этого можно, сказать, вот из этих мышц больно тут. терпимо да когда uh -huh. вот так нажимаем Чуть -чуть. в глубине да uh -huh. так вот и вот, вот. yeah. тут да? uh -huh. здесь yeah. нет uh -huh. так ну давай начнем тогда с массажа Ну а если вы нас смотрите, вы нам ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, нажмите на колокольчик. Давайте, давайте, я вас жду. Без вас не начнем. Молодцы. Поставил лайки и мы продолжаем. Сейчас начнется самое интересное. Разминание, массаж до глубоких структур, костей, суставов, связок. Да, ты же была у меня, помнишь? И его нормально, да? Mm -hmm. Молодец. Конечно, сейчас лето, жара, я могу испотеть в процессе, да? Но ничего, дело того стоит. Вот тепло пошло, да? Mm -hmm. Хочешь, можешь разговаривать или приговаривать что-нибудь. Или ты просто пришла релакснуть? Релаксу. Да, болтать не хочется. Релаксу. У нас локтевая работа, поэтому обязательно смазываем локти. Трение слышно. Это значит, кинетическая энергия трения переходит в тепловую. разного рода вибрации в разных тоскостях в разных направлениях терпимо пока выжимка это мы работаем с лимфой. Да, в подключишную зону тоже. хруст и это нормально в нашем случае плечика и переходим к более жестким таким кулачковым техникам тут прием лапа леопарда Шестеренки. Техника метелка. и янь Получается, как бы холодная часть. Это горячая. Ты чувствуешь разницу, да? И глубокое растирание. Лап леопарда. Вот уже пошла гиперемия. Покраснение наше знаменитое. Что говорит о хороших, отличных процессах внутри тела, турбер кожи отличный, трофика ткани в норме, кровообращение хорошее, как говорил Дагарин, полет первые 5 минут идет нормально, да? Техника называется пекарь месяц тесто. Наша знаменитая куриная лапка, где все пальцы друг от друга расходятся в стороны. Отдвигаем мясо от костей и немножко потерпи. Глубокая проработка такая, терпимая, да? Mm -hmm. Ага, mm -hmm. терпишь. Mm -hmm. Ну, ничего, ничего, все пойдет на пользу. Как говорится, терпение, терапия, одноклассные слова. Mm -hmm. да? mm -hmm. Потерпите, иначе не будет терапевтического эффекта. Позвоночек тебе растянем. Уже похрустываешь, да? Yeah. Хорошо, хорошо, то, чем мы как раз добивались. техника рубанок. Такое быстрое натирание всего тела. Ягодичные мышцы, квадратные, косые мышцы, широчайшие и трапеция. Нижняя и верхняя. Теперь чуточку потерпи. Поясницу не отдает. Ну, это значит хороший признак. Грыжи у тебя нету. Всем тебя, и... С чем тебя и поздравляю! Пусть я не прыгнусь, не О -о -о -о. все, можешь отдыхать, да, да, да, вот так, эротично, <б acht> дыши так, чтобы мы слышали, О -о -о. Впереди не болит? Нет. Yeah. Угу. Ну, подвижность у тебя. Чик-чик. Лопатка хорошо отходит. Смотри, как yeah. раз. за пределы спины отходит. Yeah. Вообще круто. трапецу как следует и чуть-чуть потерпеть такие точки могут быть болезненные домолек висит, значит ручка, а мы выдыхаем. Еще раз. Еще... Все, умница, дыши спокойно. Тело немножко в шоке, да? Давай поменяем эту руку вниз, а ту наверх. Все, сюда, как говорят. Чувствуешь тепло? Угу. В особенно, да? да? Приятное такое. Чичина. Обязательно сливаем лимфу. Лимфодренажный массаж отдельно не надо делать. Он уже включен в наши процедуры. Вообще массаж полезен и здоровым людям, ты же знаешь, да? Mm -hmm. Так что не ждите, пока вам что-то приспичит, что-то заболит. Mm -hmm. Любой врач скажет, что профилактика лучше любого лечения, когда уже запущена стадия. У нас же народ привык обычно, да? Ну да. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Или как там говорят, пока рак на горе не свистнет, да? Или петух жарено не пимет. Ну, в общем, запущенную стадию, естественно, тяжелее лечить, тяжелее восстанавливать, поэтому следите за своим здоровьем заранее. Заранее обращайтесь к специалистам. Пока только началась проблема ее легче исправить легче остановить так чуть-чуть потерпи нормально да разных я этому собственно говоря обучаюсь так что дорогие подписчики обучаю я приходите ко мне на курсы тренинги это жесткие профессиональные техники гораздо более прогрессивные чем классические виды массажа сразу идет воздействие на кости связки сразу идет декомпрессия кое-где прохрустим уже во время массажа но, тем не менее, массаж призван убирать сначала спазмы, а потом мы уже переходим к дальнейшим мануальным правкам. То есть Массаж он разогревает, он размягчает мышцы. На холодную мануальные правки, честно говоря, многие делают, вот я в ютубе смотрю часто, в интернете, да, и как бы напрасно человек может быть зажатым, он может быть не готов, он может дернуться и наоборот ухудшить состояние, спазмировать себя. Поэтому надо обязательно сначала разогреть и, так скажем, на горячую уже работать. Ты же согласна? Угу. Вот, поэтому к таким специалистам лучше не ходить, у них сеанс длится 10, ну там от силы в 15 минут. Здесь же у нас час-полтора средний сеанс? То включает всегда глубокую проработку, как мышц, так и сухожилий, растяжки всевозможные, да, так и косточек и суставов. Чуть, чуть. Вот и, соответственно, разожмем тебе поясничку, чтобы диски межпозвонковые задышали. Они же как насосы напитываются влагой из окружающей среды. Вот поэтому тут массаж нам очень сильно помогает. Плюс вот этой всей декомпрессии напитывать диски. Они становятся более полноценными, плотненькими такими. И здоровыми, соответственно. Тогда грыжа никогда не вылезет. Грыжа это последствия остеохондроза, честно вам скажу дистрофические изменения которые почти необратимы которые начинаются в среднем возрасте в старости усугубляются за счет того что кальциты откладываются остеофиты а на позвонках вырастают и соответственно зажимается межпозвонковый диск вот этот да и он иссыхает он становится сухим потом трескается Потом из него вытекает упорное ядро. Это вот и есть уже грыжа. И потом может дойти до того, что он вообще так расплющивается, что два позвонка сращиваются друг с другом. Такую стадию, конечно, нельзя допускать. Поэтому ходите на массаж, тренируйтесь, разминайте себя, растягивайте ты же занимаешься, да? Нет, пока нет. Ну, считай, что сейчас я за тебя занимаюсь. Я гимнастикой, целомой тренировки для твоих мышц. и мужчины, и женщины, и дети. Выдох. Ага, еще. смотрит тоже выдыхайте вместе с нами упражняемся видите у меня тоже спина работает Я тоже в процессе занятий и теперь длинный протяжный выдох сейчас посильнее пройдусь и расслаблюсь о, молодец. Вытерпела, да? Умничка, хорошо. И мы перейдем к плечелопаточной зоне. Если плечо не отрывается от стола, это говорит о том, что передние мышцы, передняя дельта и малогрудная мышца, они укорочены и тянут плечо вниз. Есть такие люди, которые прям не оторвать плечо. У тебя вот хорошо отходит. Молодец ты. Гибкая, красивая, стройная. Красиво. Да? Это комплимент. И вот так личка сюда и сюда. Раз. Все. Отдыхаем. теперь триггерные наши точки, такие, на этом плечо побольнее получается, да? да? да. Вы Вы стоп стоп. Стоп У тебя обычно это плечо тянет, да? избавляем, раздвигая ребра. Там тоже есть мышцы. Между каждым ребом по сантиметру такие мышцы. <как> по два сантиметра коротенькие. Получают по морде <смех> <смех> да. Uh -huh. Так, расслабились, вот. Оба. Еще. и Еще вот. Все. Обе ручки теперь наверх. Угу. И мы поработаем с шеей. Да, вот так поуже да. Uh -huh. Шея. Очень, шея, очень тонкая работа, так скажем, эксклюзивная. И часто очень людям, многим это бывает самая приятная mm -hmm. часть массажа, да? Прям некоторые говорят, больно, но приятно. Тут терпимо? Mm -hmm. Здесь тоже, да? Здесь не так больно как. Как с той стороны, да? Давайте чуть-чуть налево положим И направо. Это вот мы отодвигаем мышцу леватор скапулус мускулус. Та сама, которая крепится к уголку лопатки, пока было ровно. Ровно было ровно. Мышцы, принимающие лопатку. И, соответственно, она часто у людей очень скована бывает. От этого украчиваются шея, то головные боли бывают. Идут вот они. Крепятся, возникают. По-моему, говорил, что у боли есть а -а -а. головные, да? Вот сейчас мы тебя от них и избавим. называется крылья купидона, рисуем такие крылышки вокруг лопатки, перышки такие, да, и натягиваем трапецию на себя. брусируем от позвоночника. Диагональная растяжка и художник смывает картину свою. вот Сейчас рассмотрим как раз ременные мышцы, которые от пятого позвонка идут крепиться к чередику. И трапез обязательно. Отценток к периферии. Разотрем. Разомнем. Проработаем как следует. Теперь уже могу поздравить себя со здоровым румянцем на всю спину. Да, да, да. Отличный результат перечить. Да, вот это такие болезненные приемы, поэтому я предупреждаю. И, фу выдохнули. Отдохнули. Дальше отдохнуть. И дальше будем ее вытягивать. Сделать тебе любимую шею. Mm -hmm. Тянем. Потянем, потянем вибрации такой mm -hmm. и точки акупунктурные вот, болезнь на эти участки нормально терпишь mm -hmm. нормально молодец У тебя головные боли затылочные, височные или в части? Ой, да, я даже не помню да. Ну, последние два дня болела головка. Да, да. Угу. ну сейчас точки вот такие избавляют как раз угу. болезненные точки, да? Терпимо. Угу. Ну, они как раз избавляются избавляют от головной боли. Я думаю, из-за погоды может. Из-за погоды тоже давление меняется, да. Угу. И внутрь очередное удовремение мы тебе сейчас тоже подправим. Терпим, терпим, терпим, терпим. Ох, я отпускаю. Вот кости черепа сводятся и... Как говорится, у нас учили в школе, что кости черепа они срослись и неподвижно остались в детстве, да? ага. На самом деле они подвижны, череп тоже дышит, меняя внутрь черепного давление. там буквально микроатмосферы некоторые вот меняются, и это уже влияет на головные боли, метцозависимость, хроническую усталость. Или наоборот, бессонницы. Достаточно приятная а -а -а. такая процедура, да? А -а -а. И сейчас я тебе салфеткой протру, а потом мы понажимаем. Похрустим, да? За этим же ты пришла. -а за хрустом Сейчас, ага. и обратной стороной Блочим свои руки в данном случае нам уже не нужно. Тебе салфеточку дать еще. Не, не. Вот. Как -то, -то горит. горит, да? Угу. Вот в чем сила массажа, причем без специальных всяких там мазей, угу. средств. Конечно, если больные мышцы, да, то можно еще использовать дополнительные. Мази, голыбене, траумель, долгит, у тебя есть ну, в общем, в принципе, любые. Ну, у тебя воскресного процесса нет, поэтому так, обойдемся, да, давай ручки свесим в стороны. У -у -у. Немножко потерпи. Расстояние между позвонками Вот тут уже контроль себе пошло Поэтому мы чуть, -чуть постучим Потерпи Нормально? Он может руки отдать Стрянуло, да? И в черепы в гурки, да? Нормально Вот так мы поступаем с красивыми девушками И теперь будем их вытягивать Выдох еще, и еще. О, бомба! там не сильно упираешься. Нормально? Да, поправься, поправься. Так, и теперь. Так, вот выдох. И еще. Еще раз. И еще выдох. еще. И еще. Да, сначала сюда. Я доложу сам. Вот До этого угла нужно сманчивать делать, белый. Вот так вот. О. Вот там за один раз все было, да? Нормально? Тут чуть-чуть Да? Давай другой бокчок. Вот сюда, сюда, сюда. Все, отпускай. Ху, живая. Mm -hmm. Покажи, лайк ну, как тебе понравилось. Mm? Покажи лайки нам, как понравилось. Mm -hmm. А то люди не верят. Mm -hmm. Думаю, сейчас тут все голова откатится куда-нибудь mm -hmm. в кусты. Так это нужно одеть а Я тут тоже застегну тебя. Да? Mm -hmm. вот и было тут тоже. Держишь, ногу расслабляй, еще раз. Опа! О, молодец! Так, теперь поворачивайся ко мне спиной, лицом к водопаду. Избушка, избушка. Ко мне задом, к лесу передом. Ага, вот эту ножку к себе тени. туда туда, туда. Эту прямую назад, вот так зацепилась ты за стол. Держишь себя, угу. руку из-под себя вынимаем и придерживай колено. Угу. Придерживай свое колено, а эту руку назад угу. и голову то, что да. Вот там уже все было О, хорошо. На, другой Бочок переворачивайся. Не, ну ногами все нормально. Ноги равны по длине, да. Так что там грех жаловаться. Вот такая гибкая, пластичная оказывается. Да. Да? Такая. такая, да? Ага. Спина бы еще была нормальная. Ноги хорошо гнуть сюда и туда, и сюда. И вообще в сторону ложатся. Ой, здесь Да, это вот вышивые мышцы вот тут, Да. Сопротивляюсь только. И опускаемся за ножку. Раслаблено, расслаблено. Передвигаюся сюда. Полностью. М? Сейчас просто сложись, да. А. Ложись, сложись. И ручки расслаблены. Обживая. Взгляд такой отрешенный, вообще. Это током uh -huh. пробило, да? Uh -huh. Все, сейчас 10 секунд это идет. Uh -huh. Приходите сюда. Uh -huh. Да, выдергивание uh -huh. нервы происходит и, соответственно, стабилизируется. Один сверху идет на доступ, другой uh -huh. подосной с той стороны. Конструктор Лего, да? <смех> Вообще на <части. смех> вот вот. Молодец, ты хорошо расслабляешься. Стараемся. То есть отдаешься полностью процессу, да? Смотри, сейчас мы дернем себя за череп, вытянув весь позвоночник. Угу. Да? Готово. Можешь тут зацепиться ногами за уголок? Давай вот так цепляемся. Алисона называется. <связано> Ничего страшного нету, в Мы с тобой уже проделывали, да? Не один раз. Помнишь же, да? Они ну, не, не со мной, а. Ну, я видел. А, ну да. На мне не пробовали. С твоими родственниками, <связано> короче, <связано> да? да. Нам ну, бы должен был был. Хм, ну, стой, стой. Не оставили. Извини, не пучка, это на волосы. Снимим. Так. Да, ручки до тела. И... Потянули, потянули, расслабились. Так, было. Ага. Признавайся, где-то куда дошло. Ну, в шее было. Шея целиком. Дальше пошло по но тотки. Не, подошло, да? Ну. Шею у тебя поясница обычно беспокоится или нет? Нет. Ну, я чувствую, что она напряжена. Да. Бывает. Ну, да. ну давай тогда сделаем, знаешь, как. Садись на попу, а должен по пояснице подушку вот такую. Так, ложись опять. Ну, опять. Полнуть сюда. Через нее. Руки до тела. Это вот сюда. Все, расслабились, расслабились. Ой, ой-ой. Шейма. Шея, да? Да. Ну, значит, до поясницы не дошло, значит, так и надо. Не на все организм готов сразу. Да, пока вставай, сейчас я тебе еще стою чуть-чуть поправлю. А, садись сначала лицом. Да нет, стой, давай, стой. Просто сюда вставай. А, спиной ко мне, шею нагибай вперед, да. Поднимемся, давай шага назад. Слушай, слушай гибкость такая вообще потрясающая. Чуть-чуть слева больнее, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, шею можно потравить и стоя. Mm -hmm. и еще на твоем голову вот так вот сюда сюда. Услабили, расслабили. расслабили. Еще расслабляйся, расслабляйся. Mm -hmm. Нет, стоя не получается. Mm -hmm. Давай-ка ложись обратно головой сюда на спину ну, голова расслаблена, расслаблена ничего не делает ничего не делает ну и слушайте сообщение 90 градусов поворачивается голова потрясающая Все, вставай теперь. Также лицом туда. Руки в замок на шею. Угу. Шаг назад. Подбородом касаемся ключицы. И падай на меня, как будто в гамаке провисаешь. Фу. Ой, блядь. Здесь заболеется. Ну, вот тут. Это угу. вот, а по-другому, вот так вот. Так. Теперь левую коленку сюда поднимай ага. и смотри в противоположную сторону. Правую коленку поднимай. Опа. Потянули. Ну, в принципе, тут себе нормально все сейчас, да? Как ощущения-то. Поделись с нами ощущениями. Потрясающая, потрясающая девушка. Ну, я тебя тоже потряс. Ну, поделись какими-нибудь впечатлениями. Очень отлично. Легкость. Мне кажется, даже зрение. зрение, да-да-да, может. Такая пластичность приятно в теле образовалась, да? Да, мы рожали позвонки вот здесь. Вот тут кровопущение идет. Артерии питают затолочную часть. А это как раз зрительная зона мозга. Улучшает зрение, да. Все, молодцы. Ребята, поставьте нам лайки. Да, всем спасибо, пока. Пишите комментарии, как вам понравилось. Все, да, можно одеваться и расходиться.